Здравствуйте, с вами снова Георгий Ураган. И сегодня я к вам с очень важным обращением. Сегодня в трудное ковидное время создается впечатление, что многие люди нашли себе хорошую отмазку. В ночь спросят дедушка, «Почему мы живем в таком говне?» И дедушка ему скажет, «Знаешь, внучок, в 2020-2021 была пандемия. Нам отмазки-то не нужны. Мы кратно поднимаем результаты нашей работы из года в год именно в периоды пандемии. Вот в это трудное время. Да, сегодня дефицит активных людей. Да, на многих пандемия повлияла радикально. Повлияла на их мозги повлияло на их желание трудиться и активно работать. Да у футболистов не открывается второе дыхание, что говорить. Значит, наше время прошло. Будем третье дыхание открывать. Будем ломиться вперед. Вы из какого общества, ребят? Трудовые лидеры. А что Динамо бежит, все бегут. Любой кризис это возможность. Для нас возможность точно. В нашей компании в максимуме работало 350 человек. Я горжусь тем, что знаю не менее половины наших сотрудников лично. Узнаю, здоровую знаю имена. Я вас всех знаю. Кроме этого аномального явления. Это важно для меня. Я бы не хотел, чтобы компания превратилась в нечто такое корпоративное, и деловое, но с меньшим количеством человеческих, что ли, отношений. Сегодня нас меньше, чем 300. Мы за все периоды ковида, всяких санкций, всяких кризисов. Мы сохранили свой костяк. У нас работает много людей, которые с нами по 15-20 лет. Я был однажды на день рождения компании, где мне ее собственник и руководитель, Андрей Ковалев, сообщил, что он недавно уволил всех людей, которые с ним работали давно, и теперь нанял новых, и они дешевле. Вы знаете... Ну, наверное, кому-то хочется, чтобы его команда представляла себя его одного, его собственных там шестерых охранников, да, мне это не подходит. Нам нужно держаться корней, и мы рады, что с нами костяк нашей команды работает достаточно долго. Мы были бы рады, чтобы к нам присоединялись люди, которые тоже имеют большой опыт. Однако и молодым львам мы не откажем. Сегодня наступило время расти. Кто нам нужен? Брокеры, нам нужны специалисты, аналитики, нам нужны менеджеры проектов, нам нужны профессионалы, будь то юрист или, может быть, человек с опытом девелопмента. Нам нужны люди, которые верят в себя. Нам нужны брокеры, которые вот эту уверенность в себе могут транслировать и на нашего покупателя могут увлечь. Нам нужны люди моторные, чтобы и другие наши сотрудники видели, как работает заведенный моторный человек, чтобы они тоже набирались этой моторности. У нас давно уже есть правило, если вы хотите говорить о чем-то своем, там, о продаже автомобилей, о девках, я не знаю, может быть, о, о еде в ресторане или о шмотках, мы должны выйти из помещений наших офисных, потому что вы нам мешаете, нас отвлекаете. Нам нужно, чтобы вот эта вся моторность работала на достижение наших целей, наших результатов. Риэлторы, да? Вы знаете, я уже не один раз говорил, что есть много риэлторов, которые вообще-то не полезны. И есть, мне кажется, подавляющее большинство риэлторов, которые вообще вредны. Лучше бы их не было, лучше бы они не участвовали в процессах. Я видел немало таких, которые не были на объекты и садятся на уши нашим клиентам, ну и своим клиентам, и что-то им там рассказывают. Да вообще позор таких, надо гнать в шею. Мы не такие. Во-первых, у нас много работы, у нас много заказа, и нам нужно его профессионально разгребать. Если... Кто-то не готов к сделке, если кто-то хочет просто маркетинговые исследования проводить. Мы не готовы этим заниматься. Может быть, вы заметили, мы не учим, мы не инфо-цыгане. Ненавижу, цыган. Искренне говоря, все лучшее, все действительно интересное. Я вот как-то от души хотел бы сохранить в пределах нашей компании. Настолько интересно, мы экспериментируем, мы постоянно делаем нововведения. Я признаюсь вам, что и в 2008, и в 2014, и в 2017 мы э, сокращали расходы корпоративные на аналитику, на создание всяких инструментов, помогающих нам лучше видеть рынок. Вы знаете, мы не могли поступить иначе. И я с гордостью вам сообщу, что сегодня мы восстановили всю свою активность, мы сегодня удивительно четко понимаем, где мы находимся, что происходит с рынком, что происходит с объектами, что продается на данном конкретном объекте, каковы цены, каковы перспективы, что подорожает завтра. Участие нашей компании в продажах – это безусловная дополнительная стоимость. Мы создаем дополнительную стоимость продаваемых нами объектов и таким образом – выигрыше остаются все. Собственник продает свой объект дороже. Покупатель получает объект, который имеет большую стоимость. Наша комиссия – это всего лишь часть вот этой разницы, которую мы создаем. Мы убеждены в том, что продаваемые нами объекты – это не просто кирпичи, элементы объекта, окна и так далее. Мы на самом деле уверены в том, что у есть такие характеристики, как окружающего инфраструктура, качество сервиса и так далее. Вот над этим мы и бьемся, убирая безкучицу, убирая безответственность, безалаберность. И таким образом мы повышаем стоимость объекта, мало того, что продавец получает больше денег за свой выросший в цене объект, так и покупатель покупает объект куда более высокого качества. Нам нужны активные люди. Помните, как у Высоцкого на канадчиковой даче на да, настоящих буйнах мало. Нам нужны мощные, нам нужны буйные. Нам нужны люди, которые способны переворачивать мир вокруг себя. Для того, чтобы проходить сквозь стены, нужны три условия: видеть цель: верить в себя и не замечать препятствий. Мы создаем такую атмосферу, при которой судьба объектов, где мы вовлекаемся, меняется, и наши инвесторы это чувствуют. Сегодня пришло время расти. Мы видим, что у нас за спиной мощнейшие девелоперы, мощнейшие инвесторы. Вы знаете, я в прошлом полагал, что есть разные факторы, которые влияют на ваш успех. В том числе это может быть техническая подготовка, в том числе это люди, в том числе это может быть мобильность, в том числе это правильный выбор, да, я как-то не соглашался с безусловным мнением моего коллеги Павла Комарова о том, что вообще-то вот есть люди и есть все остальное. И люди куда в большем приоритете. Сегодня я придерживаюсь именно этого мнения. Вот так на старости лет вдруг пришел к выводу. Люди, это я не только имею в виду наших сотрудников, хотя, конечно, прежде всего их. Под людьми я имею в виду достойных девелоперов, достойных инвесторов, достойных покупателей. Понимаете, когда вы неадекватному покупателю продаете что-то, вы сразу же этим шагом снижаете ценность соседних квартир, может быть, соседних домовладений, может быть, соседних офисов. Нам хотелось бы приводить именно тех Кого мы четко знаем, кому мы доверяем. И кто своим появлением в вашем бизнес-центре, в каком-то торговом ряду, может быть, в вашем а, жилом доме или в вашем поселке, кто повысит его ценность. Здесь я говорю о людях, как о соседях. Об инвесторах. Слушайте, ну, деньги их просто печатают вообще-то. Вот Америка в прошлом году напечатала четверть всех существующих в мире долларов. Слушайте, да и наша страна печатает деньги прекрасненько. Давайте будем тщательно к тому, у кого мы берем эти деньги. Есть адекватные инвесторы. Есть инвесторы, с которыми весело, интересно, у которых учишься. Есть девелоперы, которые все делают достойно. И есть те, с которыми просто не хочется иметь никакого дела. Я полагаю, что в условиях 2021 года самое важное – это с кем ты имеешь дело. Кто твой инвестор? Кто твой девелопер, чьи объекты ты продаешь, кто твой сотрудник, кто твой партнер по сделкам. И вот установление с ними долгосрочных, плодотворных взаимоотношений – это самое главное. Тогда вокруг вас создается невероятная аура, теплые отношения, взаимная поддержка. И это кратно больше денег. Мы очень много помогаем, кстати, нашим конкурентам. Мы сегодня судимся. За четыре конкурентные компании, как минимум. Многие знают о том, сколько мероприятий, общеполезных для рынка недвижимости, мы проводим. И вы знаете, это нелегкий путь. Это там, пятилетие бесприбыльной работы, чтобы там, установить некие стандарты, чтобы доказать, чтобы тебе верили, чтобы рынок обращался к тебе. И как мне кажется, у нас это получилось. Я недавно говорил с одним издателем, Давидом Цором, и с одной очень важной нашей сотрудницей. Он спросил, ее, сколько лет а мы работаем вместе с ней. Оказалось, 19. Он так был поражен, я так слышал, что он достаточно часто теряет э, руководителей своих трудовых коллективов. Да, нелегко ему, мы бьемся за людей. Приходите, приходите, будьте членом нашей мощнейшей команды. У нас огромные перспективы, у нас очень мощная база. И техническая база прежде всего у нас очень хорошие наработанные отношения с достойными людьми и мы четко говорим до свидос всем людям с которыми мы не хотим работать мы расположены в самом центре города мы мобильны мы адекватны мы ждем мощного потока новой крови брокеры аналитики менеджеры проектов Специалисты в девелопменте, в глэмпингах, да кто угодно, у кого есть мозги, желание работать, профессионализм, желание учиться или уже полученный подтвержденный опыт успеха в этом направлении, приходите к нам, вы увидите, как мы перевернем ваше понимание о том, как можно работать. Учить мы рынок не собираемся, мы собираемся взаимно обучаться друг у друга здесь ну и зарабатывать на этом очень приличные деньги. Я бы ожидал, чтобы вы написали нам на почту, например, на шанс ру. Шанс пишите как хотите, хоть по-английски, хоть с ошибками, мы все получим. Для нас преград-то нету. Лично обещаю вам, что буду просматривать каждое ваше обращение. Спасибо, с вами снова был Георгий Ураган. Компания Penny Lane Realty, мы вас ждем.